Ребят, всем привет! С вами я, Супер Лего Мастер, и сегодня мы продолжаем нашу рубрику Лего Игры. А последнее видео я выкладывал 9 месяцев назад на эту рубрику, но ничего, потому что я уходила на время, у меня не было интернета, и я просто не мог. И сегодня я вам представляю новую интересную игру. Вот, называется она Босс Батл. У нас есть один кубик, один босс. Босс называется Пригун. Смотрите, вот такая фигурка босса. В нём крутится голова. Если вы хотите, сдел Если вы хотите чтобы сделать туторию на эту игру, тогда подписывайтесь. Давайте наберем. Смотрите, я обещал, что я сделаю новую самоделку на 50 подписчиков. Но у меня сейчас 53, поэтому я ее сделал, ребят. Ничего, запоздал, потому что по интернет появился только совсем недавно. Смотрите. Ребят, Вот. Без подписки у меня с я построил сегодня аналитику и просто ужаснулся. 53 подписчиков, спасибо вам большое. И вот мое видео. Лего игра Джуманджи. 9 месяцев назад. И самая маленькая лего -то самоделка. Тоже 9 месяцев назад. Вот. Ну, здесь прохождение, мои все видео. Ого, сколько у меня здесь видео, представляете, ребят. Вот мое первое видео, второе, третье. Ладно, давайте продолжим. А, кстати, ребят, с нами снова оператор Егорчик Я вам обещал, что если наберется 53-55 подписчиков Тогда, по-моему Он будет снимать в следующем ролике И в ролике у нас будет челлендж Но это будет на 100 подписчиков Ну что, ребят, давайте приступать к правилам Есть два игрока и один босс Про боссы я уже сказала Вот такие вот модельки игроков такие маленькие кубики однёрки две. однёрочки у одного есть серая пипка у черного и у синего есть прозрачная пипка зеленый блок это база мирных здесь вход ну здесь спавнится босс у мирных по две жизни у босса пять шесть жи жизней то есть смотрите есть два развития два, два... развития. Игры. Ну, смотрите, есть два выбора. Либо вы убегаете, либо вы убиваете босса. А еще, смотрите, есть бонусные предметы, есть пистолет, базу базука. Вот, но они чуть попозже. Сейчас я расскажу про всю карту эту. Здесь есть такие вот портальчики, да? Если мы встанем вот сюда, вот мы появляемся здесь. Если встали сюда, вот здесь, ну, выполним наискосок. Они стоят в углах. И смотрите, ребят, самое важное, что один игрок может репортироваться три раза. Босс этого делать не может. Вот, сейчас поговорим о кубиках. Есть два кубика, но второй я пока уберу, потому что он сейчас нам не нужен. Две части этого видео будет. Я выпущу вторую, когда как наберется на этом видео 5 лайков. Давайте. Есть один кубик. Смотрите, босс может ходить максимум 4 хода. Смотрите, вот так вот. Кинули. У нас выпало 6. Перебрасываем. Выпало 4. И смотрите, какой всей своей. Видите, там выходит на тройку. Минус 3 пипки. И хоть 4 раза. Раз, два, три. Поворот читается за один ход. 4, Вот так ходит. А игроки ходят по одной пипке, как обычно. И могут ходить сколько угодно. До 6 ходов. ну, Например, выпало 3. Раз, два, три. Еще и такие могут маскироваться. Синий может вставать в синий бок, и босс по игре не должен его видеть, просто проходит мимо и не сможет его съесть. Или просто убить. Смотрите, есть черный, черный маскируется также. Сейчас поговорим о бонусных оружиях, бонусных предметах. Есть один бонусный предмет. Сначала игры главный, кто ведет ее, кто будет боссом, задумывает клетку. Где будут стоять, если, смотрите, есть клетка, например, есть этот предмет. Видите, и если встанем, у нас, у нас выпадет вот этот парашют, если мы встанем в какую-то определенную клетку, которую задумал босс. Вот, выпадает парашют, и у нас есть выбор, либо спасти себя, либо выбежать и спасти обоих, или убить босса. Но это уже на вашей совести. Смотрите, вот, например, игрок встал вот сюда вот. Босс предположил, что это здесь, и ему босс дает... Ну, человек, который играет за босса, дает ему и объясняет правила дальше. Ну, если вы первый раз играете. Так, об этом я рассказал уже. Итак, обоим игрокам босс не может выпустить никакой предмет, он зато вот, ну, может вот так вот прыгать. И, и ну, что делать игроки, что проиграли. Также есть пистолет. Не судите строго, это пистолетик такой, зелененький. Вот, ребят, есть вот такая вот маленькая моделька пистолетика. А, смотрите, если игрок его подбирает, ему, он надевает своему персонажу на голову это. Это значит, что он подобрал пистолет. На... Пистолет может стрелять только по прямой. И наискосок может стрелять. Смотрите, вот, например, ты, вот босс, ты можешь выстрелить у него, у на пистолете ограниченное количество патронов и на базуке. На пистолете 6 патронов, и у босса 6 хп, я вам повторяю, потому что один патрон сносит половину хп, получается, за 6 патронов выстрелит на 3 здоровья. Есть еще базук, Ну, вы поняли, можно стрелять так. У босса минус 3 хп. Можно не стремиться на один патрон, например, а два патрона и убежать. На всякий случай остаться. Еще вот так можно стрелять. Ту -ту -ту. Поэтому это уже опасно для босса. Задача босса не дать им выйти, делать так, чтобы и они всех убили, и не дать подобрать оружие. Потому что потом это будет очень сложно играть за босса, если игроки подобрали оружие. Есть РПГ. РПГ это двойная клетка, потому что РПГ самое большое. Она сносит за один выстрел минус два урона. Получается за... Ой, ошибся, ребят. Минус три урона сносит за один выстрел. Вот. Игрок никак не может подобрать. Он просто э, ложит в себе на свое место. Вот сюда он вот, сложит на базу. Это значит, что он черный подобрал этот пистолет. Или синий. Ну, вот это РПГ. Ну, в принципе, об этом все. Вот такая моделька босса я вам уже показывал. А с двумя кубиками я покажу в следующий раз. Ребят, о, сейчас будет небольшая пауза. И, ребят, всем пока. Не забывайте про лайк и подписочку. Будет очень интересно в следующих серых, особенно в второй части этой игры. Я сделал вторую часть, обзор на вторую часть. Я сделала, наверное, карту побольше. Ну, вы пишите в комменты, что может быть, если комменты, мне удастся разрешить комменты, потому что сейчас они запрещены. Ну что ж, вот, давай, всем пока. С вами был я, Супер Лего Мастер. Приятного черепития вам и что вы там делаете. Пока-пока.